Это ТОП-5 за одну минуту. Поехали. Run with it. Крутая музыкальная аркадная игра, где нам предстоит проходить уровни, слушаясь в ритм и нажимая соответствующие кнопки, чтобы преодолевать препятствия, где любая ошибка, особенно в конце уровня, обернется для вас криком отчаяния и нервным тиком до конца жизни. Child Dance Fortune Says. Самый ублюдский симулятор ребенка в мире. Авторы просто больные на голову наркомары. Это только обложка игры. Car X Rally. Отличные гоночки с неплохой графикой и ужасно скользкими дорогами, где вашу машину буквально на каждом повороте будет заносить переворачивать и просто швырять по гоночному треку, а ваш телефон будет улетать в стенку от ярости. Если вас выбешивал Марио из-за невозможности нормально передвигаться по уровням, то вы не Adventure это вывели на совершенно иной уровень, добавив туда таймер и головоломки. Сдохните. ой. Headland. Главный герой путешествует по собственному воображаемому миру. Сам себе придумывает проблемы. Периодически отхватывает люлей. Используя силу воображения. В общем, все как в жизни. Рискните поиграть. Это была пятерка интересных игр, ссылки на которые вы найдете на нашем сайте. Были на нашем сайте? Нет? Обязательно загляните. Game.store. Лучший из маркетов и даже то, чего там нет.